Итак, мы решаем задачу по динамике D8 из сборника заданий Яблонского теорему об изменении импульса механической системы применяем. Давайте сразу я напомню, в чем состояла эта теорема. Эта теорема состояла в том, что изменение импульса системы, изменение импульса системы уже равнялось сумме импульсов сил всех внешних сил действующих на систему то есть по всем силам импульс системы давайте мы не забудем что уже импульс системы это что такое это сумма импульсов всех сил которые действуют входят в систему в нашем случае это p1 плюс p2 плюс p3 то есть вот мы а импульс силы я напоминаю каждой силы f и вот сила и действует на тело значит Она действует в течение какого-то промежутка времени, от t1 до t2, в течение которого мы рассматриваем вот изменение. Импульс каждой силы вычислялся вот таким образом. То есть, вот это подинтегральное выражение, интегрируем от t1 до t2, получаем вот эту величину векторную ручину. Складываем эти вектора и получаем изменение импульса. Вот это теорема об изменении импульса, но уже механической системе. В отличие от, посмотрите, задачи, например, d5, от э, теоремы об изменении импульса материальной точки. Где вот под дельта P подразумевалось изменение импульса одной точки. Кстати говоря, это давайте зря. Это, я написал, как вычисляется P. То есть, равно равна сумме импульса всех сил. А если сложить для двух разных моментов P' Соответственно, это будут изменения импульса. И вычтем из одного другое. Это будет изменение импульса механической системы. Теперь давайте посмотрим, что нас ожидает в решении. Итак, решение. Но перед этим давайте разберемся, что же нам дано. Что нам дано? А, то есть давайте как бы мы сделаем вводную часть, что же мы имеем вот вводная часть по тому, что нам дано в условии. Мы имеем следующее. Например, вот что нам дает слова, что без проскальзывания движется. Это означает, что в своем мгновенном движении, то есть вот это, например, тело, второе тело относительно первого, оно движется в относительном движении, оно движется без проскальзывания, то есть как? То есть второе тело движется относительно первого вот таким образом то вот это мгновенный центр скоростей в этом движении. И соответственно, если э, вот эта, например, точка движется с какой-то скоростью вс 2 c 2 то все остальные точки в этот момент будут создавать вот эту, ну, известная картина для вращения тела. То есть вот все эти скорости будут вот так вот в пропорции. Возрастать. То есть если я хочу сказать, вот вращение происходит с угловой скоростью омега-2 в какой-то момент, это у нас R2, то соответственно модули скоростей будут так вычисляться. c 2 будет равняться омега-2 умножить на R2. Это у нас большой радиус. Соответственно скорость вот этой точки мы ее обозначили как скорость точки K. Это точка L, это точка K. Давайте обозначим вот здесь. Снесем сюда. Это точка L, это точка K. Значит, вот скорости этих точек, в данном случае вот они, точки K и L, они будут вычисляться из этого же, то есть исходя из того, что это мгновенное вращение, VCK будет равняться омега-2 умножить на радиус, это будет какой? R2 плюс R2. А VCL будет равняться омега-2, R2 плюс, здесь уже сторона будет R2 плюс R2. 2, 2, 2, 2. Итак, опять то же самое условие, что движется без проскальзывания. Что означает? Это мы разобрались об относительном движении. Это, повторяю, относительное движение. То есть второго тела относительно третьего. Ну точно так же, раз вот эти направляющие движутся без проскальзывания, значит все обе эти направляющие, значит... Это направляющая движется со скоростью ВК, все ее точки, а это направляющая движется со скоростью ВЛ по модулю в том же направлении. Ну и, соответственно, опять-таки это направляющие рейки, а от них мы переходим к чему? Мы переходим к рассмотрению движения третьего тела. Раз движение во всей системе происходит без проскальни, значит, что и эта точка тела третьего происходит со скоростью ВЛ, а это со скоростью что? ВК. Опять, используя свойство мгновенного центра скоростей, мы вот так его воспроизводим, поскольку это параллельные скорости и разные по модулю. Вот это будет их мгновенный центр. Значит, вот здесь у нас будет что, скорость относительного движения, что вот из этого треугольника мы находим, что ВС3, если оно нам понадобится. То есть, вот так вот с такой скоростью относительно движения движется вс 3. То есть, это все у нас заключено сразу в геометрии рисунка. Мы даже Нам не надо сейчас никаких э, больших рассуждений. Кстати говоря, соответственно, мы можем найти и угловую скорость, если понадобится, что угловую скорость вращения этого тела. То есть, вот эта угловая скорость омега-3, она будет находиться тоже из вот этого же треугольника. Соответственно, не забывайте, что это будет у нас расстояние 2 r 3 а здесь R3 и R3. То есть, вот эти стороны будут вот так вот э, иметь вот такие численные значения. Итак, что еще будет? Ну, в частности, я могу сказать сразу, что vc 3 будет, собственно говоря, полусумме вот этих двух векторов VK, VK плюс ВЛ. По модулю. Ну, что у нас еще здесь? Ожидает нас интересного... Что нам еще известно? Ну, э, что да, сразу, естественно, хочется определить для нашей задачи, какие внешние силы действуют на нашу систему. Для этого давайте вырисуем опять вот э, наше первое тело, вот это наше второе тело и вот это наше третье тело. Давайте направляющие не рисовать. Значит, естественно, действует что? Сила G2, сила тяжести G3 и сила тяжести что G. 1. Точно так же у нас что еще действует? Еще действует сила реакции N в точке А. Сила реакции N в точке А. Но кроме того, в точке А действует еще какая сила? Сила реакции N. Вот теперь разберемся вот с этим условием. Что такое V делить на V? То есть вот если я беру вектор на скорости тела 1, он может двигаться только по горизонтали, и делю этот вектор на э, вектор э, на его длину, то я получаю вектор единичного модуля, но такого же направления. Это, в общем-то, ОРТ направления скорости В. Это касается любого вектора. То есть, если я беру любой вектор А, давайте здесь я выпишу это сведение из геометрии, то есть, если я беру вектор А и делю его на него же, на его модуль, то я получаю вектор единичного модуля. То есть, вот этот вектор будет что? Иметь то же направление А, но его модуль будет равен чему? Модуль, то есть, его будет равен единице, в отличие от произвольного вектора, у которого модуль может быть любым. Например, вот этот вектор может иметь длину 3 метра. Если я его разделю в 3 раза, то я получу вектор такого же направления, но с модулем единицы. Вот эта операция называется получение... Порта данного, или единичного вектора данного направления А. То есть, что здесь вот у меня записано в условии? Что вот этот вектор по модулю равен вот этому числу, а это у меня модуль единицы. она по направлению он что? Вот этот минус что означает? Он противоположен скорости. То есть, в точке А еще у меня действует сила трения по оси x Давайте я вот так вот выпишу ее. Здесь еще действует что? Сила трения. Давайте это Вернусь к цвету. То есть, сила трения действует вот в этом направлении. То есть, против скорости. Потому что скорость направлена у меня на чертеже V0 направлена вправо. Это тоже то, что у меня имеется... То есть, вот внешние силы, которые действуют на мою систему. Теперь, что еще я могу сказать? Да, условия, что у меня ускорение постоянно и оно тормозит. Что это означает? Что у меня скорость вращения второго тела, это испытывает что закон линейного изменения. То есть омега-2 у меня равно чему? Омега-2 нулевое минус эпсилон εt. Вот зависимость, что омега-2 как функция от времени является вот такой величиной. Если у меня омега-2 превращается в ноль в какой-то момент t, то я могу что записать? 0 равняется омега 2,0 минус ε. Давайте t большой обозначим как задачи. Соответственно, омега 2,0 равняется эпсилон εt. Или t равняется омега 2,0 делить на эпсилон. Вот это у меня вытекает, повторяю, из вот этого, вот этого вот условия постоянства углового ускорения. То есть, фактически, у меня. Я бы решал вот такое уравнение, что если эпсилон равно константе, а эпсилон это что такое? d -омега по dt равняется константе. Вот я бы фактически разнес эти интегралы, то есть d омега равняется константа умножить на dt и проинтегрировал бы с подстановкой моих условий начальных, от омега-1 до омега-2, от Т1 до Т2. Ну, да, И получил бы вот этот закон изменения угловой скорости. Но в данном случае это все выписано уже сразу. Вот, пожалуй, то, что у меня есть. Вот о чем речь идет в задаче, когда говорится, что... Где у меня тут было условие задачи? Вот о чем говорится, когда... Значит, где тут угловая скорость тела, движение тела начинает замедляться. Торможение осуществляется внутренними силами. То есть, мы эти силы не указываем. В процессе торможения вот что, ускорение ε2 остается постоянным. То есть, фактически, это вот, вот этот самый вывод, который я только что вам вот преподнес. То есть, вот это такая зависимость дана для угловой скорости. Что еще здесь сказано? На тело А, да, вот что значит, что считать, что проскальзывание колес по соответствующим поверхностям отсутствует. Это означает, вот то, что я сказал, что вот, например, вот здесь вот скорость равна нулю, то есть это мгновенное вращение в относительном движении. Вот здесь вот эти рейки относительно вот этих поверхностей колеса 2, движутся с теми же скоростями. И вот здесь вот эти точки колеса 3 движутся с теми же скоростями относительно точки 3. То есть это мне позволяет сделать вот эту фразу в решении, что проскальзывания колес по соответствующим поверхностям отсутствует. Ну и наконец, вот эта силой трения, вот эта формула мне задает вот вполне конкретное направление и значение этой силы. И мне нужно значит, определить скорость в тот момент. То есть, вот в этот момент t, большое, когда скорость омега-2. Вот я вам написал. Вот так мы определяем эту скорость. Она, собственно говоря, равна вот, 10 делить на 250. То есть, вот это значение t, для которого мы будем решать. Это t равняется 10 делить на 250. То есть, равняется 1,25 секунды, поскольку все в системе 7. То есть, фактически это 0 0,4. Секунды. Вот для этого момента нам и нужно определить, что? Нам нужно определить скорость тела V1 вот при этих условиях. То есть при действии вот таких внешних сил. Вот что нам дано в задаче. И дальше мы пойдем решать с использованием значит, чего? вот этой теоремы об изменении импульса механической системы. То есть фактически нам надо будет определить импульсы каждой, каждого тела и импульсы сил внешних, которые действуют на нашу систему. Но об этом в следующем фрагменте.